Всем привет. Сейчас короткий ролик о находке, которая привела цифра 57, число 57. Гончие псы. И 17 и 57 можно обнаружить в этом созвездии, причем до этого созвездия я 17 пока что на небе четкая 17 нигде не находила. В созвездии гончих псов есть огромная межгалактическая пустота. Такие пустоты называют воедами в созвездии гончих псов просто огромная с длиной в диаметром в 1 миллиард световых лет в этой пустоте находится всего 17 скоплений галактик хотя могло, могло бы быть тысячи то есть число 17 тут что касается 57 57 видимых звезд в созвездии гончих псов 57. И на этом месте я хочу сказать, что созвездие это уже наука гуманитарная. Их можно нарисовать по-разному. да? И здесь 57 видимых звезд. Кто-то так обозначил. И так написано даже в Википедии. Вот. От числа 57 сама Википедия переводит по ссылке к созвездию гончих псов. И дальше здесь вот, 57 звезд, видимых невооруженным глазом. Интересно, что две собаки, две собаки – это очень частый символ, редко бывает больше, в Круэле там было три собаки. Две собаки действительно часто попадаются, именно, кстати, в этом созвездии, судя по информации из ченнелингов, находится планета Силбет. Силубетна, которая которой живет рептильная раса. Это была просто интересная информация. Если что-то показалось, значит привиделось. Если две собаки что-то значат, может быть они значат созвездие огоньчих псов и контакты с теми цивилизациями, с того направления. Пишите то, что думаете по числам. А еще крокодилы, крокодильи тема. Прошу прощения за качество, в копилку крокодиль ей темы, крокодил, это птичка Тари, называется мультик, какого он года там не помню, очень старая птичка Тари и крокодил, у которого болели зубы, ему птичка почистила зубы, без лягушек никак, сейчас я обязательно посмотрю ваши ролики, которые вы мне кинули со смежными находками, со смежными темами. Ну а я хотела рассказать про число 57 созвездия Гонщих Псов и 17. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч!